Говорить будем исключительно о любви, а читать всяческую разнообразную вещевую. Начну я с автобиографии, глубоко-автобиографического стихотворения, которое называется с испанского, да там же, собственно, и написано. «Дон Алонсо, тот, что вырос на бригах Вивира, современников задумал превзойти в познании мира. Лучшим способом познания счел он дальней дороги, чтобы эти впечатления описать в высоком слоге. Десять лет по окончании католического вуза он блуждал неутомимо по полям Евросоюза, по Анголии и Андоре, по Канаде и Панаме. По родной Гудалахаре и чужой Одессе маме слушал ропот неагара и акустику Ласкала, потому что, слава Богу, состояние позволяло, на мечети и соборы он взирал благоговейно, не задерживаясь, впрочем, так как формулы Эйнштейна, как часы на круглой башне на Бердичевском вокзале, в общий блок пространство время недвусмысленно связали». Он как раз прочел Эйнштейна и публично подытожил, если больше ты проехал, значит больше ты и прожил. По сравнению с соседом, окопавшимся в квартире, можно прожитые годы умножать на 3-4. Постепенно всю планету так объехал Дон Алонсо, был он в детстве слабо здоровьем, но откуда что берется, поднимался на высоты, опускался на глубины. Перевалы, перепады, чуть его не погубили, был газетным репортером, а отчасти и поэтом, но особых озарений он не чувствовал при этом, ведь от холода трепещешь и от жара пасть таскаешь. По долинам и по взгориму все равно себя таскаешь. Сочинял он что-то вроде «Та-та-ти-та, та-та-та-та», что ни образ, то заемный, что ни слово, то цитата. Постепенно всю планету посетил испанский гений, даже, кажется, в России пробыл несколько мгновений. Поглядев на тихие граждан этой сумрачной России, о ненужности движения он задумался впервые. Вот она лежит, большая. От Урюка до Абрека, неизменная по сути с XVIII века, неподвижно отдается однотипному герою, собирается порою, распекается порою, но не движется при этом ни налево, ни направо и хранит гомеостазис, потому что сверхдержава. У любого региона есть набор своих специфик. У Британии – овсянка, у Италии – пансифик, у... Австралии в америке у Америки монеты, а Россия – позвоночник, становой хребет планеты. Неподвижность – лучший выход, а не способ суицидства. Так подумал Дон Алонсо и решил не суетиться. После долгих приключений и добровольного изгнания он признал уединение лучшим способом познания – Впав надолго в неподвижность, он задумался о боге, начитался кастанеты, наглотался арт-йоге, созерцая в гордом раже с фанатическим упорством не окрестные пейзажи, а единственный пупок свой. Десять лет он углублялся, сам себя подобно свану, десять лет он погружался в неподвижность и нирвану, стал недвижней бегемоту, столь стремительный когда-то, и писал при этом что-то, тато тита тато-тато, но он не очень отличался от банального невежи, ибо как не углубляйся, а скитаешься в себе же. Десять лет он углублялся под родным испанским небом, но подъел свои запасы и с утра пошел за хлебом. Там увидел он девчонку в красной юбочке короткой, там он встретился глазами с этой наглой молоткой и увел в родную келью, где молился и постился, и к заветному ущелью... Обстоятельно спустился. С той поры под березвоны барселонского трамвая по долинам и по взгориям, он скитался, не вставая. Ни на час не поднимаясь с прочной койки, обветшалый он прошел за это время два экватора, пожалуй. Два экватора прошел он вместе с нею, вероятно, не в конкретном направлении, а туда-сюда, обратно. Так с девчонкой, не ученой, в красной юбочке китании он узнал гораздо больше, чем за 10 лет с китами. И только так, чужие бездны, научившись углубляться, он проник гораздо глубже, чем за годы медитации. Так, катаясь вместе с нею, на бессмертной карусели, он познал высокий смысл и достиг высокой цели. Ненадолго, отвлекаясь от веселого разврата, сочинял он, как и раньше, тата тита ти та та та та Это было монотонно и звучало очень слабо, ибо «Если ты бездарен, не спасет тебя и баба». Но серьезное такое он при этом делал дело, что поэзия значения абсолютно не имела. И этого не знают расфуфыренные дуры, есть понятия и занятия поважнее литературы.